Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем песню группы Любе «Там за туманами». Сначала я покажу, как она исполняется, а затем мы уже перейдем к разбору. открытую, потом первую открытую, затем зажимаем третий лад, первая струна, играем эту ноту, дальше у нас палец идет на второй лад, играем это с шестым басом, потом третья открытая, все убирается, играется первая открытая, вторая и третья. открытая, Далее мы ставим палец на третий лад первой струны, то же самое, в принципе, у нас идет. Дальше второй лад первой струны. Играем с шестым басом. Третья открытая. Дальше первая открытая. Вторая. Третья. И дальше мы идем на третий лад второй струны. И у нас получается вот так. И шестую открытую. Здесь мы ставим второй лад, четвертая струна. И здесь играем большим пальцем. Значит, вот когда поставили вторую лад, четвертая струна. Играем четвертую, третью. Потом мы переходим на первый лад четвертой струны. Играем ее. Открытая. Третья. Вторая. Открыто. И потом все открытые. Четвертая. Третья и вторая потом как сначала опять идет у нас вторая, первая и переходим мы на третий лад первой струны. Ну тоже как в было, то же самое все. На второй лад мы поставили палец первой струны и играем с шестым басом. Третья. Открытая. Первая. Вторая. Третья. Потом опять играем третий лад. Переходим на второй лад первой струны. Играем с шестым басом, третья. И потом открытая. Первая, вторая, третья. Далее мы играем на третьем ладу вторую струну. Вот эту ноту мы сыграли. И берем аккорд АМ, ля минор. Играем пятую вторую вместе. Дальше идет четвертая, третья. Дергается, опять третья, четвертая. И здесь берем еще дополнительный бас мизинцем на третьем ладу пятой струны. Мы его зажимаем и играем тот же перебор, начиная с пятой струны, пятая, четвертая, третья, вторая, и в обратном направлении третья, четвертая. Дальше наша задача переместиться. Это уже вторая часть. Это где припев, да? Давайте сначала я сыграю полностью от начала до конца. Куплет. Звучит он так. Теперь разбираем припев. Зажимается на седьмом ладу мизинец. Или третий палец, как вам удобно. Можно мизинец, можно третий. Малые бары, значит, мы играем, зажимаем три струны. Давайте зажмем мизинцем, предположим. Да? То есть мы играем первую, пятую вместе. Дальше у нас идет третья. Она у нас уже зажата на пятом ладу. Вторая. Первая. Потом мы убираем вот этот мизинец и играем вторую струну и первую который зажат на пятом ладу. Получается так. Потом мы играем здесь просто перебор с пятой струны. Это мы сыграли. И дальше мы двигаем мизинец на пятый лад. Можно взять третий палец, можно второй взять. Но я привык брать мизинец, поэтому я сыграю с мизинцем. Играется, значит, зажимается мизинец на пятом ладу, играется шестая первая одновременно. Третья, вторая, первая, еще раз, шестая, первая, третья, открытая, вторая, первая, потом вторая, открытая, и мы переводим палец на третий лад первой струны. И получается так. Здесь палец у нас остается, и мы берем аккорд С. Играем с пятого баса. Бизинец у нас стоит на месте. Играем пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Дальше мы зажимаем аккорд АМ. Бизинец у нас остается. И просто проводим большим пальцем вниз. Вот мы провели первый раз. Дальше идет бизинец на второй лад. Потом открываем. И то же самое. Нужно отработать этот ритм. Потому что здесь ритм идет вот такой. Сразу вниз большим пальцем, и при этом я меняю ноту на первую струну. После того, как мы это все сыграли, мы играем аккорд h 7 Первая, пятая. Третья, вторая. Четвертая, вторая. И дальше мизинец идет на третий лад первой струны. Если сыграть это медленно, то получится так. Дальше шестая, первая, открытая. Третья, вторая, первая, вторая, третья. Далее мы берем аккорд есель e Играем шестая. Но он как бы у нас не полный. Мы нажимаем только вот на первую ладу, третью и на третью ладу, вторую. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И у нас идет повтор того, что мы играли до этого. Порошку, это вот железная такая штучка, тихонечко, и уже берем, или можно взять, вот так вот. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч!